Всем привет, привет, с вами Торната Плей. И сегодня будем играть в Роблокс. Я уже прокачался, хорошо. Сейчас забираем 10, уже 74, поднакапливаем и идем на третий этаж. Там у меня много важного и интересного. Так, деньги для сбора. Давай. Сейчас я посмотрю, если 600 тысяч выглядел, что-то происходит. Ну вот этот клапто лап, э, Он может деньги купил. Вот пятьдесят просто. отлично, 3 на 4%. Вот так. Это походу либо умножалка либо я не знаю. Походу это умножал. Ой, спать, Так, тысяч, Вот, видите накопил 100 тысяч, да? Вот, 100 тысяч, да? Я, мне просто интересно, как будет 100 тысяч стоять. 7, походу, не 200, этих роботов а просто на 100 тысяч. Я сам могу накопить себе 100 тысяч. Это а, бессмысленно просто. Подожди. Донаты бесполезные. бесполезная. 500 тысяч пока ведет все. Бесполезные донаты и все. 5 тысяч. О, тебе 5 тысяч будет покупать, долбаюбик. И что? 5 тысяч я тебе сейчас накоплю за секунд 2-3. Ну блин, ну ты же быстрее. Так что никого не удивишь таким. Да что он такой дорогое? Что строю такое? Все деньги всплыли. Я что, блин, отель построил? А что ты пострадал за 10 секунд? А говорят, что это? Это как клет, просто. А я хочу корону носить надо. уже есть, ну, и более. Это шкабу Ой, давайте подождем, пока деньги накопятся. Пока. Всем пока. Все, мы подождали. Теперь мы забираем бюджет. Бюджет у меня составляет 72 к 72 к это очень много. Очень-очень. Давайте. Сейчас. 7000 мне хватит. И шестьсот ка этих. Ну это хватит мне, думаю, ну... Что-то... Еле неудобно. Вот, кем он мне нравится? Видела, лучше. всё? Всё, давайте покупаем... 40 тысяч... Блять, блядь, что за ногой? Ааа, теперь понятно, почему я таки вещь берёшь. Ну там сакинчик-ли будет какой-то... У нас будет скинтары, я знаю, только одно. По-моему, скентарочки. Наверное. Так, где? Скинтар, Давай быстрее ты тоже поднимаешься, долбоебик. Десять тысяч один. Это очень дорого. Вот это место. А, реально, ему убить можно. Как говорится. Ничего не пойду. у да ты Я пошел охотиться. Как слышишь, я пошел охотиться. Вообще, он снова наводящийся, я просто нажимаю, что ломаю. Снова наводящийся. Блин, путаюсь. А, да, давайте. Он ходил, что, блин, дверь купил. Что, время он дверь купить не мог? Да, блин. Навнюк. Yeah. <laughs> А это просто это, не имеет идевание, мне пишут в вообще, найс. Бля, да, вы сейчас коктейли пить, которому... а Блять, я его давил, что он свалил. его тоже доведу, что он свалит. Так, давайте здесь сходим в тайкон, и эта серия закончится. Конечно.. Наверное, это было развлекательно, мне кажется, да. Ой, какой-то мне. Как походу это конец игры, сейчас я сделаю. Я самый богатый. А серьез. На корону. Ролям на руке, я не жду за Б, нашим ролям на руке не пе. Я богатый без вертачки, не кратит вокруг пальца, я богатый кептик, кто на видос по джеребак, я богаче, чем твои бабла деньги, лепну три-два раз. На ракете Илон Маск, с вами вместе Илон Маск. И как пишу, он не на работу, переливала. Короче, милайфов, как. И, короче, в этом моменте нам закончится видео. И на этом всем пока-пока. Это -пока, было на этом видео. Всем пока-пока. Адиос. -пока. Увидимся в следующих видео. А следующее видео выйдет завтра в 13.00. Всем пока-пока.